Дорогие друзья, из самого сердца Фригийской долины, из Афьона. О Фригийской долине мы снимем видео в ближайшем будущем и расскажем вам об этом невероятно красивом историческом месте. А сегодня я расскажу вам о жизни в деревне. Мы опять побываем в Вишневом саду покажу вам хозяйство и покажу поля где выращивают кукурузу огурцы перец и так далее надеюсь что вам понравится это видео не забывайте подписываться на наш канал не забывайте о том что в описании к моим видео всегда есть ссылки на бронирование билетов отелей и туров в турцию со скидками. Поэтому смотрите, подписывайтесь. Также заходите на сайт нашей компании, если вам понадобятся наши услуги. Будем рады вам помочь. Да, в и свои İkincisi ise tabii ki doğada yaşayan hayvanların su ihtiyacını karşılaması için bu şekilde yalaklar yapıldı. Su toprağa direkt karışmaz, topraktan çıkan su belli bir yalakta kalır ve ondan sonra boşalır. Buradan da işte kuşlar, kaplumbağalar, işte aklınıza gelebilecek sincap, tilki, her türlü yaban hayvanı buradan su ihtiyacını gideriyor. Burası biraz daha alçaktır, burası biraz daha yüksektir. Bunlar. Здесь большое количество сельскохозяйственных угодий полей, и здесь выращивают пшеницу, картофель, помидоры, огурцы. И, конечно же, пасут скот. Сейчас уже пшеницу скосили, поэтому для скота, для коров, для коз, для овец здесь настоящее раздолье. Они могут пастись сколько угодно и где угодно. Вот вдали, например, мы видим, видите, пасутся, вольно пасутся на такой огромной территории. Ну и, конечно же, здесь водятся дикие животные, очень много кабанов много лис кроликов ну и конечно же есть и волки и многие из вас спрашивали почему пастухи ходят с ружьями а именно потому что пасут скот ночью особенно в жаркое время года и конечно же когда они идут в горы в лес у них есть собаки которые помогают им охранять стадо ну и, конечно же, они берут с собой ружье на какие-то крайние случаи. Поэтому земля здесь плодородная, много что можно выращивать. Вишню, конечно же, здесь выращивают. И Афьон знаменит своей вишней. Про вишню я вам уже показывала. Ну а сейчас мы отправимся в вишневый сад и посмотрим, как вишневый сад выглядит после того, как вишню собрали, и как происходит процесс э, подкормки вишни, ну и, конечно же, подготовки к зиме. Поэтому смотрим и слушаем, что расскажет нам фермер, который занимается этой вишней уже много-много лет. Merhaba, Herkesin olduğu gibi bizim de hasat zamanı topladığımız vişnelerimiz var. Apyon'da en meşhur vişnedir. En güzel kirazlarımız, vişnelerimiz bizim burada yetişir. Dünya ürünlerinde bir tanedir. Burası bizim vişne bahçemiz. İşte vişnelerimiz hasat zamanı Temmuz ayında toplanıyor. Sonbaharda işte bakımlarını yapacağız kışa doğru ilaçlamasını vereceğiz altlarını çapalayacağız İşte bu şekilde 130-140 ağacımız var işte bir tane vişne ağacından dört kasa falan geliyor bir kasası 22 kilo geliyor işte 80-100 kilo arasında vişne alıyoruz insanlarımızda işte 20-50 ağaçlarımız var herkesin en büyük ağaç burada yüzü 140 tane Ee, geçimimizi bunlardan sağlıyoruz işte hasat zamanı geldiği zaman Haziran ayının sonunda başında alıyoruz bunları ee, bakımlarını yapıyoruz tekrar mişneleri topladıktan sonra görüyorsunuz e, kestik işte anlatayım işte buyurun burada kestiğimiz ağaçlarımız var bunlar bunları kestikten sonra e, tekrar mişnelerimiz daha güzelleşiyor daha güzel verim veriyor ilaçlıyoruz ve ondan sonra hasadımız devam ediyor şimdi e, Bu e, vişne toplamak için kullandığımız, e, tabiri caizse eşek diye andığımız ağaçtan yapma bir merdivenimiz. Bunu koyduktan sonra vişne dallarımıza çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde ulaşmak için e, buradan toplanan e, vişnelerimizi, kirazlarımızı fabrikaya gönderip tekrar meyve suyu olmasını sağlıyoruz. İnsanlarımıza faydalı bir şekilde geri dönüşüm yapıyor kışın ağaçlarımız su alıyor e, suyu aldığı zaman e, meyvelerimiz daha güzel oluyor sulandıkça e, meyve artışımız daha fazla oluyor e, ağaçlarımız e, bugün itibariyle e, 25-30 yaşında gördüğünüz gibi işte dip, diplerini açacağız e, kışın e, kar birikmesini sağlayacağız ilaçlamasını yapacağız e, kurt olmaması için en güzel şekilde bakımlarını yapacağız Apyon Kaysarımızda e, X15'e kadar e, soğumuz var Ama ağaçlarımızda hiçbir şey olmuyor, ee, soğuk vurmuyor, ee, çok güzel meyve alıyoruz. İşte ekmen tarafında e, Afyonumuzun e, vişnelikleri var, e, 100 tona kadar vişne satabiliyorlar. Yani kişi kişi başarı. 50, 100, 100 tona kadar visne çıkarıyorlar. O yüzden visne hasadı Afyon'da daha çok. Сейчас, друзья, мы уже приехали в нашу деревню, и вишневый сад, он как раз находится совсем недалеко, если идти пешком, то буквально метров 200-300, наверное. Вот таким вот образом выглядят сейчас вишневые сады. Ну а как выращивают кукурузу, какого вида есть кабачки, баклажаны, перец и так далее, смотрите дальше. Здесь очень красивые коты и кошки персидские. Посмотрите, очень красивые животные. Устал здесь, спрятался на лесенке. Очень красивые. Ой, прям мягкие красота. Есть белые, есть трехцветные. Но вот этот вот серый такого дымчатого цвета, это просто невероятный красавчик. deparası. Ya, ben bakıyorum, Kendim bakıyorum. Hemini veriyorum. Suyunu veriyorum. Dışarı çıkartıyor, Bakıyorsun. Siz ne onun ne için kullanıyorsunuz? Biz bunu. Hı. Atama. Şöyle çıkacak. aldı iyice de onunla. Atarabası Yani var. söylediğim at bir eee. Atarabası yok. Stres atıyor, stres. Ayy ay. anam. Hadi. Yürü. Мы приехали к сыну брата отца айхана в общем очень много здесь у нас родственников и здесь у них очень много животных и очень очень красивый конь который гуляет сам по себе когда хочет видите пришло попить воды а еще здесь есть собачка и маленькие щеночки. Покажу вам их чуть позже. Вот такие вот индюки, которые возмущаются и пытаются тебя устрашить, чтоб не подходил к ним близко. И посмотрите, какая здесь панорама. Вот такая вот панорама открывается из дома. Тишина, красота невероятная. Красивый арабский конь. С характером. С... С характером. Поэтому ближе я к нему подходить не буду. Признает только хозяев. Ну, вот сейчас гуляет сам по себе. Очень красивый конь. Слышите? от бубенчики это пасутся либо овцы либо козы все пошел гулять свободно сейчас пшеницу скосили все убрали сейчас животным настоящее раздолье чейлан с характером. Дорогие друзья, мы продолжаем наш рассказ о жизни в деревне. И сейчас мы приехали на огромные-огромные поля, где растет кукуруза, огурцы, помидоры, подсолнухи, картофель, перец, баклажаны, огурцы. Сейчас вам всё, всю эту красоту покажем. Ну и, конечно же, Начнем с кукурузы. Вот так вот растет кукуруза, которую вы покупаете на базаре или покупаете уже в вареном виде. Кукуруза есть двух видов. Вот эта вот кукуруза пойдет на продажу на базаре, а есть кукуруза, которую выращивают специально для корма для животных. Кукуруза, которая идет на продажу на базаре, ее называют «120-дневка». И она уже поспела то есть в течение, в течение посмотрите в течение двух 120 дней кукуруза спеет и вот так вот она уже вот так вот она выглядит в початках скоро ее начнут собирать каким образом собирают кукурузу ее Сначала собирают вот эти вот початки вручную, а потом все вот это вот огромное поле срезают и отправляют также на корм животным. Все, что остается, вот эти листья, стебли и так далее. Вот это вот кукуруза 120-дневная. Кукуруза, посмотрите, она отличается. Кукуруза вот с такими вот верхушечками, это кукуруза для еды, а вот эта вот кукуруза, она для животных. То есть ее сразу же отправляют на корм животных. Здесь еще вот такие вот молодые стебли. Кукурузы здесь очень много. Из этой кукурузы не делают масло, а именно выращивают для того, чтобы варить и есть. Также здесь есть большое количество картофеля и очень интересные подсолнухи которых в таком виде я думаю подсолнухов вы еще не видели вот только что выкопали картофель и в Афьоне растет вот такой вот огромный картофель для как раз его используют для кумпира Bu, до сбора картофеля остался еще примерно один месяц он станет еще больше и использует его для кумпирок я уже сказала ну крошка картошка вы все знаете здесь растут подсолнухи и кабачки и обратите внимание вот на это дерево из подсолнухов сейчас мы туда отправимся вот эти вот подсолнухи выращивали высаживали вручную а вот этот вырос там случайно, в очень таком интересном виде, как, как дерево, под, подсолнечное дерево. Покажу вам еще раз, как выглядит кукуруза. Выглядит она вот таким вот образом. Вот это вот соцветие, видите, похоже немножко на рожь, а сами початки находятся внизу. Вот здесь вот совсем молодые початки. Есть покрупнее. И вот так вот выглядит кукуруза, вырастает в человеческий рост. Початки спрятаны все внизу. Бескрайние поля кукурузы. Здесь проведено э, проведена вода. Вот вы видите, стоят насосы, все это автоматически поливается. И мы с вами сейчас пришли на место, где растут огурцы. Огурцы есть разных видов категорий. Первая категория, вторая, третья. От самых мелких до крупных. И мне показали, каким образом огурцы собирают. Вот эти вот все листья ой, колятся, поднимают. Их переворачивают вот так вот наверх и собирают. Давайте посмотрим, что же здесь у нас выросло. Каким образом собирают эти огурцы? Начинают вот с того краю и идут до этого края. Занимает это 4 дня. Через 4 дня опять возвращаются и проходят заново. Потому что все огурцы вырастают разных размеров. И Конечно же, чтобы собрать, нужно постоянно постоянно проходиться по этому полю. Давайте заглянем внутрь, посмотрим, что здесь выросло. Вот они, видите, свежие огурчики, летают осы. Вот это вот мне сказали, что это второй, вторая категория. Совсем мелкие, это первая категория, они идут на засолку. Вот там вот дальше растет клевер. Клевер выращивают также для корма животных. И здесь уже начинаются помидоры. Помидоров три вида. Помидорчики черри. Вот вы видите маленькие красненькие помидорчики. Это черри. Вот такие вот они красавчики. В этом году, я вам говорила раньше в видео, что в мае ударили морозы, заморозки, и было очень холодно. Поэтому пришлось все это высаживать заново, и в этом году урожай не очень хороший. Здесь другой вид помидор. Это так называемые острые помидоры. Ну, видите, они такие чуть-чуть овальные, вытянутые. И далее идут просто круглые помидоры. Так называемые обычные, простые, самые простые круглые помидоры. В общем, видов помидор очень много. Вот они, вот они, круглые помидоры, видите, вот такие вот. Очень много, урожай, урожай очень хороший, тьфу тьфу, -тьфу дай бог. Владелец этой плантации вместе с семьей собирает урожай и продает на рынке, а также продает оптовикам. Например, когда вырастают огурцы или кукуруза, это все продают оптовикам. Здесь также есть у них перец, перец, так называемый острый перец, который подают в ресторанах. На тарелочках тоже засоленный, маринованный. Вот он, этот острый острый перчик. Видите, вот такой вот совсем. Есть совсем мелкий, есть уже... Вот он, красавчик такой. Здесь совсем мелкий, есть уже крупный. Здесь также есть перец для долмы. Этот перец... Помимо того, что продают в свежем виде, его обязательно еще засушивают на зиму. Здесь он еще не совсем большой, вырастает он примерно вот таких вот размеров. И долма это э, перец с фаршем и рисом внутри. Фаршем и рисом наполняют перец, а потом, потом его варят. Я знаю, что в, в России тоже такое блюдо есть, просто не могу сейчас вспомнить, как оно называется. В общем, вот так вот выглядит этот перец но еще мелкий и здесь много этого перца и друзья что я вам хочу показать вот это вот необычное подсолнечное дерево вы когда-нибудь видели такое в своей жизни из одного ствола выросло очень много подсолнухов и на них очень много пчел. Посмотрите, один ствол и очень много цветов. Просто потрясающе. Также здесь растут баклажаны, три вида баклажан. Длинные, маленькие баклажанчики и круглые баклажаны. Круглые баклажаны это просто какая-то фантастика. Я очень их люблю, они такие очень... Красивые. Здесь у нас что? Здесь у нас перец. Вот такие вот длинные баклажаны растут. И круглые баклажаны. Круглые баклажаны. Вот они, друзья. Кругленькие баклажаны. Они прям, да, вот такие вот, видите, круглые-круглые вырастают. Очень очень необычные, прям очень необычные. Здесь много таких баклажан. И самые обычные вот такие вот тоже длинные баклажаны, к которым мы уже, мы все привыкли. Вот они, самые обычные баклажаны. Круглые баклажаны, как и длинные баклажаны, их используют также для приготовления еды различных блюд и так далее. Вот так вот, друзья, протекает жизнь в деревне. А сейчас мы оказались в гостинице. И видео из этой гостиницы вы увидите в следующем Потрясающий нас ждет ужину, камина. Ну и, конечно же, покажу вам, как выглядит сама деревенская гостиница. В общем, подписывайтесь на канал, ничего подобного, ни у кого другого вы не увидите. Ну а на сегодня я со всеми прощаюсь. Всем всего хорошего, приятного вечера. Пока-пока.